Да, пацаны, вот в субботу э, проспал ебаный матч, вообще, блядь, про... да я даже, знаете, я типа не проспал его, у меня это самое, починился, подчинилась лампами. Что-то у меня из головы вообще выпало, что мы шел матч играем в субботу, вообще, блядь, блядь, блядь. уже. Что-то я не помню, чтобы он вообще сука. это самое там был, что мы договаривались, блядь, я вообще не помню. Mm hmm.